Всем привет! Смотрите, как исправить следующую ошибку, возможные причины возникновения и методы исправления. Данная ошибка чаще всего возникает при попытке пользователя открыть виртуальную машину в приложении VirtualBox. Причиной этого является отсутствие файла предыдущей сессии. Сбой мог произойти в момент записи или повреждения секторов, на которых сохранились данные и в результате появляется ошибка с таким кодом и сбой запуска программ. Также может появляться при сетевом подключении, обновлении Windows, при повреждении временных файлов и так далее. Далее в видео я покажу несколько способов, как исправить данную проблему. Для начала попробуйте переименовать файлы виртуальной машины. При сбое работы приложения файл-сессии в любом случае сохраняется, но к расширению VBOX добавляется следующая приставка. В таком случае исходный файл который ищет программа при запуске отсутствует. Откройте папку по следующему пути. Затем перейдите в каталог с названием нужной виртуальной машины. Здесь помимо файла с нормальным расширением должен быть еще один файл с исправленным расширением. На всякий случай рекомендуется сохранить основной файл Vbox в другое место или переименовать его затем исправить расширение другого файла, после чего ошибка с этим кодом должна исчезнуть. Если дополнительного файла с исправленным расширением в данном каталоге нет, причиной может быть запрет виртуализации в BIOS. для исправления вам нужно перезагрузить компьютер и открыть настройку BIOS. Здесь найти раздел Intel Virtualization или что-то подобное и установить значение Enabled, включено. Еще ошибка с таким кодом может появиться при попытке создать новый сеанс виртуальной машины. Для исправления откройте Параметры Сети интернет Дополнительные сетевые параметры Дополнительные параметры сетевого адаптера. В открывшемся окне сетевых подключений кликните по адаптеру VirtualBox правой кнопкой мыши и выберите свойства. Здесь проверьте установлена ли отметка напротив этого пункта VirtualBox Networking Driver. Если нет установите и нажмите OK, чтобы сохранить настройки. Теперь проверьте запуск виртуальной машины. Если ошибка не исчезла, попробуйте изменить настройки основного адаптера. Кликните по нему правой кнопкой мыши, Свойства, установите отметку напротив пункта VirtualBox, ОК. Затем проверьте запуск виртуальной машины. Если ничего не изменилось, проделайте то же самое со всеми сетевыми адаптерами, которые присутствуют в данном списке. Основной функцией Windows 10 или Windows 11 при объединении компьютеров в сеть является передача файлов между системами. Но иногда, пытаясь передать файл или при попытке получения доступа к одному из ПК может появиться запрет со следующим кодом ошибки. Исправить его можно с помощью редактора реестра. Для запуска кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск и запустите окно Выполнить. Здесь введите RecEdit, ОК, в окне редактора перейдите по такому пути. Создайте в данной папке значение с таким именем для 32-битной системы параметр DEVOT32 и для 64-битной QWORD64. Присвойте ему значение 1 и нажмите ОК. OK. Перезагрузите систему и проверьте доступ к сетевой папке. Если не помогло перейдите в реестре по такому пути. Здесь создайте параметр со следующим именем и присвойте ему значение 1. Сохраните и перезагрузите систему, а затем проверьте доступ к сетевому каталогу. Также ошибка может произойти при сбое автоматического обновления Windows или при повреждении файлов, загруженных с помощью центра обновления Windows. В Windows самый простой способ решить проблемы с обновлениями запустить встроенное средство автоматического устранения неполадок, откройте параметры «Система», «Устранение неполадок», «Другие средства устранения неполадок» и «Запустите данную опцию для центра обновления Windows». Если автоматическое средство устранения неполадок не решает проблему, откройте проводник и перейдите по следующему пути. Выделите все, что находится в данном каталоге и удалите. В некоторых случаях поврежденный временный файл может вызвать такую ошибку. Используйте инструмент очистки диска Windows или откройте папку Temp, которая лежит по такому пути и удалите все что не находится. Если вы видите код ошибки при извлечении или открытии сжатых файлов например файлов zip или rar используйте другой инструмент для извлечения. Если вы все еще видите данную ошибку после попытки распаковать файлы с помощью других инструментов попробуйте повторную регистрацию двух DLL файлов. Откройте командную строку от имени администратора Введите первую команду регистрации. Затем вторую Enter. Затем перезагрузите компьютер и проверьте исчезла ли проблема. Как видите данная ошибка может возникать в различных ситуациях. Если вы получили ошибку с таким кодом в какой-то другой ситуации о которой не упоминалось в видео пишите об этом в комментариях.